но я же нажал начать передачу добрый вечер всем добрый вечер друзья добрый вечер дорогие хейтеры сегодня у нас будет эфир на тему стоит ли получать высшее образование или зарабатывать в интернете проще ваши вопросы можно задавать и нужно в общем то задавать но только по теме вот на этой страничке почему на этой страничке потому что здесь привязана форма комментариев вконтакте а это значит, мы, во-первых, видим, кто задает вопрос, и это для нас лично очень удобно. Во-вторых, нам здесь банально удобнее банить. А мы сегодня будем довольно жесткие, довольно жесткий у нас модератор сегодня будет, потому что мы будем банить вопросы не по, не по делу. То есть мы будем удалять вопросы не по делу. А тема сегодняшнего эфира, стоит ли получать высшее образование или все-таки пойти работать на YouTube. Тема забавная, тема дискуссионная. Я, пожалуй, расскажу немного о себе, потому что это видео в записи будут смотреть в том числе и люди, которые меня не знают, поэтому расскажу коротко. Меня зовут Матвей, в интернете я более известен как э, панда, и, собственно, так вышло, что высшее образование я не закончил. На третьем курсе я был, как это сказать, не то чтобы выгнан из института, я перестал туда ходить э, еще на втором, то есть я два года туда не ходил. И в итоге отправился потом в армию. Все это время я занимался заработком в интернете. И вот последнее мое достижение за этот год, ну, пожалуй, основное мое достижение за этот год, я заработал на квартиру. А сейчас я сижу в квартире, которую купил, в общем-то, из интернета. Не то, чтобы это самая крутая квартира на свете, но это новенькая квартира с ремонтом, со всеми делами однушечка. Я считаю, что в 24 года, а мне 24 года, это неплохой результат. По крайней мере, немногие мои знакомые этого достигли. Вот. Поэтому давайте я послушаю, как идет звук, и поедем. Еще на втором, да, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Вот, ну что, я приготовил небольшую презентацию, и по презентации просто будет удобнее, будет понятнее и будет интереснее, я думаю. Итак, сегодня у нас довольно интересная, жесткая тема для обсуждения, которая называется образование против Ютуба. Я специально делаю ее несколько такой, такой даже желтой немножко, да, чтобы это было интересней. Что мы сегодня обсудим? Мы сегодня представим условного человека, которому сейчас 17, 16, может быть даже 15 лет, который хочет определиться в жизни. То есть он хочет образование пойти получать или зарабатывать в интернете. Но чтобы нам не водить вилами по воде и чтобы наши примеры были более конкретными, мы представим ситуацию такую э, более-менее общую. Мы представим человека, который хочет снимать видео, который хочет снимать, может быть, игры, что-то хочет снимать, или пойти учиться на журналиста. Я знаю, что многие из вас хотят быть какими-то другими э, специалистами в других областях, но тем не менее, чтобы было проще, мы возьмем пример журналиста. Вы можете по этой схеме потом подставить себя, подставить другие варианты работы. Сегодня мы рассмотрим плюсы образования, плюсы YouTube, минусы YouTube, минусы образования и посмотрим про деньги, про все. Вот я попытался сделать доклад максимально подробным в плане цифр. Поехали! Итак, давайте сначала определимся с понятиями. А в этом ролике я буду использовать такое понятие успеха, как успех это средняя зарплата умноженная на 2. Я думаю, что если мы говорим про финансовый успех, а не про успех в жизни в целом, то это довольно, довольно правильная формула. Ну, конечно, для кого-то успех это зарплата умноженная на 10, например, для меня это, наверное, на 10, но в среднем средняя зарплата по россии умноженная на 2 это финансовый успех ну в принципе для многих в принципе для многих понятно что есть разные города понятно что успех это не только деньги но сегодня мы говорим про деньги мы говорим про профессию мы говорим про ваше будущее или про ваше возможно даже настоящее или ближайшее будущее поэтому давайте примем такую формулу успех средняя зарплата умноженная на 2 Итак, средняя зарплата в россии на данный момент примерно 35 тысяч рублей я тут нашел информацию в Гугле, 35 тысяч рублей стало быть успех в России, финансовый успех, да, немножко говорюсь, этот 70 тысяч рублей в месяц. Сейчас будем думать, как нам эти деньги заработать. Отправимся мы сегодня в славный город Екатеринбург. Во-первых, у него очень красивый флаг, действительно очень оригинальная вот эта вот картиночка, да. А во-вторых, Екатеринбург очень хорош как город, потому что он нам подходит по зарплате. Зарплата там примерно 30 тысяч, средняя. Но это опять же интернет-статистика, там пользователи думают одно, реально другое. Но мы примем как бы за данные, что зарплата там примерно та, которая нам нужна. Плюс Екатеринбург это очень классный город-пример, потому что Екатеринбург четвертый по численности населения. То есть это не Москва, не Питер не такие крупные города-миллионники, да, но в то же время это большой город, в котором живет дофига людей. Понятно, что вы можете в своем примере, если будете сами потом примерно такое же для себя составлять, подставить свой город, подставить цену в своем городе, но мне вот для такого среднего человека, среднего города России, Екатеринбург подходит идеально. Плюс в нем население полтора миллиона. То есть, в принципе, вот, ну, примерно то, что нужно. Это четвертый город по размеру в России. И зарплаты там примерно, вот, мы их посмотрели. Екатеринбург меня как пример, город-пример очень устраивает. Итак, мы отправляемся в Екатеринбург, нам 17 или 18 лет, мы отправляемся учиться, будем учиться мы на журналиста. Опять же, вы можете подставить свою профессию, на кого планировали учиться. Мы сейчас сравним, что выгоднее отучиться на журналиста в Екатеринбурге или начать заниматься ютубом, например. Заниматься журналистикой в интернете, скажем так, на ютубе. Поехали. Большое спасибо Гуманитарному университету Екатеринбурга за то, что у них на сайте очень классно статистика предоставлена. Действительно, мне очень понравилось. Очное обучение, это 4 года, это бакалавриат, стоит в Екатеринбурге 403 200 рублей. То есть, чтобы 4 года проучиться в Екатеринбурге, нам нужно 403 200 рублей. Естественно, мы исключаем отсюда фактор того, что вам придется ездить на учебу, также исключаем фактор того, что вам придется как-то питаться и там, зажигать со всякими студентками. Дело не в этом, просто примем за данность да, то, что 403 это чисто обучение. Что даст нам вузик? Какие результаты мы получим, если мы отучимся в Екатеринбурге за 403 тысячи рублей? Примерно, конечно, примерно. Первая вещь, которую дает вуз, это связи. Так или иначе, вы познакомитесь с целой группой людей, а скорее всего еще и соседней группой, а может быть с девочками со старших курсов или с младших курсов, которые могут вам в жизни помочь. Я, например, в институте не получил большого числа хороших связей, потому что в основном это люди, которые зарабатывают мало или занимаются непонятными вещами. Плюс у нас была такая все-таки немножко странная специальность. В принципе, вуз вам даст возможность получить какие-то связи, и на мой взгляд это довольно интересно. Это стоит того, чтобы попробовать. Что даст вуз дальше? Вуз даст вам корочку. Как говорят в России, очень часто говорят, без бумажки ты какашка, с бумажкой человек и все такое. Но действительно, ВУЗ дает вам конкретную бумагу, что у вас есть высшее образование. В принципе, в некоторых организациях, особенно государственных, в частных это не так распространено, вашу корочку реально смотрят. Могу сказать, как сам человек, который нанимает людей на работу, в принципе, да. В принципе, если вы придете, если придут два человека, один журналист, а второй э, журналист еще с бумажкой, и при этом они примерно одинаковые, я возьму с бумажки. Ну, то есть, при, при прочих равных я возьму с бумажкой. Но в целом я не буду на это смотреть. Я не буду смотреть на диплом, я буду на это смотреть в последнюю очередь. Но вот при прочих равных я возьму с бумажкой. Как при прочих равных я, допустим, девочку лучше возьму, чем мальчика. Не буду вам говорить, почему. Не буду. Поехали дальше. Карьерный рост. Действительно, в некоторых областях, в журналистике, не знаю, насколько это распространено, но во многих действительно особенно в государственных учреждениях, если у вас есть вышка, вы можете по карьерной лестнице занять более высокое положение. Такое есть, но это глупо отрицать, действительно, людей с высшим образованием больше любят. Конечно, есть связи, есть еще что-то, но в целом вышечка дает все-таки вам возможность чуть-чуть большего карьерного роста, иногда сильно большего, в зависимости от типа организации, в которой вы идете работать. Что вузик нам дает дальше? Вузик дает нам кругозор. Ну, дело в том, что многим людям куча предметов, которые там будут в вузе, вообще не понадобится в жизни, как и в школе, то, что у вас будет многим не понадобится. но, тем не менее, это интересно. То есть, это может быть интересно. Вы, может быть, найдете какую-то область, в которой будете работать, а может быть и нет. То есть, это такой общий кругозор. Кругозор такое слово и такое понятие, но, тем не менее, вуз действительно дает несколько больший объем знаний, да, несколько больший объем информации, даже, пожалуй, чем нужно для вашей специальности. Ну, кругозор. И фундаментальные знания, это тоже важно, то есть э, все-таки журналистов учат не первый день, журналистика существует не первый день, много фундаментальных моментов, фундаментальных знаний, которые так или иначе могут быть полезны, вы получите, вы получите. Вот я хотел бы сейчас посмотреть на всякий случай, как идет стрим, поэтому я позволю себе 5 секунд перекура и буквально возьму телефон, чтобы посмотреть. А, знаете, как мы поступим? Я придумал, ребят. Андрюш, э, ты, если вдруг какие-то проблемы со стримом, с картинкой, еще с чем-то, набери меня на основной телефон мой на рабочий, хорошо? Я прям подниму и отвечу. Чтобы я сейчас не лез в интернет, я просто с одним монитором, у меня второй планшет у моего товарища. Все, Андрюш, если какие-то проблемы со стримом, ты прям вот ну, мне позвони. Смотрим дальше. И вуз дает полезную вещь, временной люфт. Тут я вписал слово «армейка», потому что многих товарищей ждет, как вы понимаете. К сожалению, эта вещь. Я очень плохо отношусь к армии, кстати, потому что а, почти все мои товарищи, которые вышли, вышли из армии, и я в том числе, они не получили от армии ничего, кроме потраченного времени. Причем времени, которое можно было потратить на что-то более ценное. Ну, тем не менее, армия есть армия. Вот, и от нее очень, ее очень сложно избежать. Если вы девочка, то считайте, что вам повезло в каком-то смысле, потому что вас эта проблема, ну, по крайней мере, не застигнет э, врасплох. Поэтому армия, армия это такое, то есть вуз дает вам возможность, если вы получаете бакалавриат, 4 года в общем-то в армию не ходить. Это довольно здорово, это на самом деле довольно здорово, потому что за 4 года можно много чего придумать, можно намутить денег и дать взятку или еще что-нибудь. Ну короче, я этого не говорил сейчас. Поэтому мне кажется, да, Андрей Лебедев, спасибо, все хорошо, со стримом. Вот, все отлично, это то, что дает нам вузик. В принципе, я думаю, что вы согласны, я думаю, что основные вещи мы обсудили по вузу. Тем не менее, есть такая статистика забавная. Она есть в разных цифрах, разные вариации, но говорят, что не по специальности в России работают примерно 60% населения. Более того, вся группа в ВУЗе это твои конкуренты. То есть, ну, если у вас 50 журналистов, значит на вашу специальность журналиста будут в нашем примерном городе Н, ну в данном случае мы взяли Екатеринбург, претендовать как минимум 50 человек. Что по работе? Теперь у нас такой замечательный панда с камерой, да, и мы начинаем обзор YouTube. Тут э, замечательные цитаты, да, которые вам обязательно скажут, как же пенсия, YouTube не профессия, в интернете денег нет и чем ты вообще занимаешься. Обязательно вы эти слова должны услышать. Обсудим, обсудим YouTube. Что нужно, чтобы работать на YouTube? Первая вещь ⁇ это знания. Ну, объективно нужно понимать, как работают поисковые алгоритмы YouTube, понимать, как делать превьюшки, шапки. То есть довольно большой курс знаний. Я решил, что знание стоит денег, потому что я привык считать, что знание стоит денег. И я вписал сумму 15 тысяч рублей. Что можно сделать на эти деньги? На эти деньги можно получить, скажем, несколько там, консультаций. Или можно купить там, наш курс по YouTube или там купить даже у меня коучинг, чтобы я два месяца контролировал вас и ваш канал. То есть, ну, так или иначе, знания 15 тысяч рублей, давайте их сюда потратим. Неважно там, с кем вы будете работать или сам. Если вы считаете, что знания ничего не стоят, вы можете не вкладывать. Но мы просто тоже посчитаем, чтобы сравнить это с обучением в ВУЗе. Поэтому я, вот ну, написал пятнашку. Следующая вещь, мощный компьютер. Понятно, что у кого-то уже есть, у кого-то нет. Я вписал 70 тысяч рублей, по нынешним ценам это более-менее приемлемая цена. Дальше мы возьмем хороший микрофон, это будет стоить десятку, и камеру. Камеру мы возьмем тоже за десятку. Вот. И бюджет на раскрутку. Здесь спорная цифра, потому что что вы будете делать, как вы будете делать, но я опять же для простоты подсчетов возьму 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей это не огромный бюджет, как вам может показаться, но тем не менее за 100 тысяч рублей можно раскрутить пару-тройку каналов. Или один и посмотреть, как это зайдет. Естественно, придется экспериментировать, придется пробовать, но мы это сейчас обсудим. Просто, чтобы у нас были какие-то цифры, да, чтобы мы могли сравнить, что выгоднее, YouTube или ВУЗ, мы все-таки ну, вот, э -э -э вот такие цифры приведем. Я думаю, что они более-менее реальные, более-менее нормальные и терпимые. Понятно, что у кого-то есть мощный компьютер уже, понятно, что у кого-то есть офигенные знания YouTube, и вы сможете, в принципе, как-то по-другому реализоваться. Да? Но вот я решил такую сумму посчитать. Чтобы было удобно. И еще очень важный момент синий вещь, которую не купить, да, это креативное мышление. Не у многих оно есть, ребят, не у многих. Я думаю, что часть людей, которые сейчас слушают, да, они думают, что у них оно есть, на самом деле его у них нет. Креативное мышление это все-таки такое. Это не для всех, не все могут придумывать, не все могут креативить. Некоторым удобнее работать по схеме, то есть вот объяснил, вот это делать, вот это, вот это и вот то, и они делают. То есть тут уже зависит от человека. Креативное мышление очень нужно, если вы хотите работать на вечере. Итак, теперь у нас есть хотя бы цифры, хотя бы какие-то цифры. Высшее образование займет у нас примерно четыре года. это будет стоить 403 тысячи200 рублей. YouTube займет у нас примерно два года и будет стоить 210 тысяч рублей. Почему я решил два года? Да? Большая часть каналов поднимается не сразу. Нужно экспериментировать, нужно тестировать, но четыре года для YouTube это реально много. За два года многие каналы стали в топовыми. Многие набрали 100 тысяч подписчиков. Поэтому я считаю, что 2 года для YouTube это нормальная цифра. Абсолютно нормальная. Поэтому на ней мы, пожалуй, и остановимся. 2 года значит 2 года. Тем не менее, по этой картинке кажется, что YouTube намного интереснее, чем получение высшего образования. Но это не всегда так. Мы сейчас посмотрим подробнее плюсы, минусы, работу. Это еще не все. Итак, сколько мы сможем зарабатывать? Потому что мы же думаем о будущем, мы думаем о заработке. Я нашел 12 вакансий. Это довольно немного для журналистов в Екатеринбурге. Как вы видите, здесь от 30, от 25, от 24, то есть в принципе это ну, не очень большие деньги. В начале эфира, если кто-то вдруг пропустил, мы говорили о том, что успех финансовый мы будем считать по формуле средняя зарплата в России умноженная на 2. И мы решили, что успех и хорошая зарплата это 70 тысяч рублей. То есть это можно считать, человек хорошо зарабатывает в России. В среднем. Конечно, Москва, Питер, там другие цифры. Но в среднем в России, в том же самом Екатеринбурге, зарабатывать 70, это здорово. Как видите, журналист, по крайней мере, официально столько зарабатывать не будет. То, что пишут от 30, реально вы придете на работу, там могут быть очень интересные вещи. Например, вам могут платить минималку, остальное в конверте, в серу. И, короче, это уже отдельная история. Сколько мы можем зарабатывать на YouTube? В игровой тематике эти деньги, то есть 1025, можно заработать, имея 3 миллиона просмотров в месяц с партнерки. То есть тупо на партнерке YouTube можно, имея 3 миллиона просмотров, заработать в месяц. 3 миллиона просмотров в месяц это не очень много, но и не очень мало. Это действительно солидный канал должен быть. Или, есть второй вариант. Если у вас э, ролики набирают по 15 тысяч просмотров, что в общем-то реально, продавая рекламу в 20 роликов в месяц по 1100 рублей, что опять же по нынешним ценам вполне реально можно зарабатывать те же самые 20-25 тысяч рублей. Ну и, естественно, если вы продвинутый парень, и оба фактора у вас совпадают, то можно выйти уже на более серьезные суммы. То есть, сравнивая здесь, получается, что все-таки YouTube денег приносит побольше. И теперь у нас, собственно, время финальной битвы. Плюсы, плюсы и минусы сходятся э, в э, одной картинке, и мы их обсуждаем. Образование журналиста. Давайте суммируем все плюсы. Образование журналиста даст нам связи, даст нам корочку, даст нам карьерный рост, даст нам кругозор, даст нам фундаментальные знания, даст нам временной люфт, и в принципе здесь не будет проблем с родителями. То есть объяснить родителям, что ты хочешь потратить 200 тысяч на продвижение YouTube канала, это может быть очень сложно. А объяснить, что ты хочешь там получить высшее образование журналиста и хочешь быть журналистом, в принципе не так сложно. Намного легче. Это плюсы образования журналиста. Теперь о минусах. У вас могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Как у меня возникли проблемы с правильным написанием этого слова, <смех> так и у вас могут возникнуть проблемы с трудоустройством. А в России сейчас не очень хорошо с официальной работой, куда можно устроиться. Непонятные перспективы, то есть получите вы образование журналистское, у вас будет корочка, да, окей, но за 25 тысяч идти работать, ну согласитесь, не очень интересно. Непонятно, какое у вас будет развитие вообще, где вы будете работать, будет ли вам нравиться эта работа. Невысокий доход, это мы обсудили уже, да, про 25 тысяч, говорили, плюс долгое обучение. То есть реально 4 года жизни это довольно много. Как ни крути. Вот. Что касается работы на YouTube, это хорошие деньги. Это действительно большие деньги. То есть ютуберов, которые зарабатывают 50, 60, 70, там, 100 тысяч в месяц, довольно много. Я таких ютуберов знаю довольно много. Для YouTube это не такие большие деньги, да, 50 тысяч ну, это реальные деньги. Это свое дело. Я считаю, что это плюс, но для кого-то это может быть и минус. Некоторым удобнее работать под кем-то, некоторые не готовы сами работать, брать на себя ответственность. И возможность быстрого старта. На YouTube можно стартовать с нуля, с голой жопой, одному, сидя там в душе, все что угодно можно делать. На этом плюсы ютуба на мой взгляд, заканчиваются. Теперь о минусах YouTube. Непонимание окружающих. Расскажу из своей жизни историю. А в одно время я сидел на балконе у меня я даже расскажу, что у меня был маленький такой ну как звукоизолированный офис пока я квартиру не купил на балконе сидел в трусах играл в доту стримил приходили родственники удивлялись что я сижу в трусах не бритый, играю в доту и говорю что я деньги зарабатываю то есть непонимание окружающих это действительно так высокие риски далеко не все каналы на ютюбе выстреливают и со многими каналами реально будут проблемы не все каналы можно поднять можно ошибиться с тематикой ну короче может быть много проблем могут забрать в армейку но опять же классическая история да в россии это не редкость плюс высокая конкуренция на ютюбе много каналов много проектов выбрать идеальную нишу не всегда возможно на мой взгляд плюсы и минусы вот такие если думаете что я что-то упустил можете писать комментарии я сейчас их буду буквально через несколько минуток читать примерно такая ситуация что же делать черт подери что же делать как поступил бы панда Поскольку а, выбор исключительно YouTube мне кажется довольно рискованным делом и делом, ну, как бы это сказать, не для всех, которое подойдет не всем. В то же время высшее образование в России это вещь тоже довольно спорная, довольно бесполезная во многих моментах и достаточно дорогая. За базовые знания платить только денег, ну, не знаю. Короче, мое решение было бы примерно таким, если бы не было проблем с армией, повторюсь. Я пошел бы на залочку, потому что она стоит дешевле. В нашем э, Екатеринбурге, который мы взяли в качестве города примера, она стоила 228 тысяч рублей. И держал бы свой канал с самого начала. С первого курса начал бы этим заниматься. Это решение довольно взвешенное, оно довольно обоснованное, оно экономит ваше время, экономит ваши деньги и дает вам возможность развиваться как в том направлении, так и собственно, в этом направлении. То есть как в направлении образования, так и в направлении YouTube. Ну, у меня жизнь сложилась по-другому, я уже про это рассказывал, но в целом сейчас в 17 лет, если бы я интересовался YouTube, я поступил бы именно так. Парам, парам, собственно, закончила свою презентацию, теперь готов почитать ваши вопросы, может быть на какие-то из них ответить. Но только по делу. Так. Тимур спрашивает, в чем конкуренция? Человек может смотреть много видео и подписаться хоть на 200 каналов. Объясни, пожалуйста, этот момент. Объясняю. А, дело в том, что на YouTube есть такая вещь, как глобальная конкуренция. То есть то, что вы сейчас смотрите мой эфир, это значит, что вы не смотрите чей-то чужой эфир. А сколько человек сейчас стримит реально на YouTube или на Твиче или еще где-то? То есть, на YouTube, по сути, ты конкурируешь со всеми, со всем развлекательным контентом, например. Тот же самый по Dota, если ты обратил внимание за год, сколько стало новых каналов. И старые каналы очень сильно просели по просмотрам, потому что люди смотрят новые каналы. Конкуренции, на самом деле, больше, чем тебе кажется. Ты можешь подписаться на 200 каналов, но ты не будешь смотреть 200 каналов. Так, мне на данный момент 17 лет. Заканчиваю 11 класс. Еще не решил, куда буду поступать, но внимание не на это. Хотел бы вступить в ВУЗ на заочку, но это правильное решение. Чтобы не пойти в армейку. А кстати, э, на, если ты идешь на заочку, ты идешь в армейку. Снимать комнату, параллельно работать э, и заниматься независимо от YouTube. Как ты считаешь, можно ли добиться по такой маленькой схеме? Тут с армейки проблема возникает, потому что на заочку заочка с армией как бы не это. Такие дела. Учусь в колледже на втором курсе довольно неплохо. Есть большой шанс попасть на третий курс института после окончания колледжа. После окончания техником получу бакалавра. Тра -та, та та та Имеется канал. Редко занимаюсь. Что учиться два года. Шара. Желание идти на работу программистом. Тра та та. Не понял какой вопрос. Что я бы сделал на твоем месте? Я не понимаю вопрос вот этот. Вот. Как-то тяжело. Если тебе не нравится программирование, то не занимайся программированием. Вот Алексей спрашивает, если я учусь на конченного бесполезного агронома, а зачем ты пошел на профессию, которая тебе не нужна? Знаете, ребят, мне кажется, в жизни вот очень у многих проблем, я просто по знакомым по своим смотрю, которым вот лет, как мне, 24-25, вероятно, тем, кто сейчас смотрит, немножко поменьше, да, они, может, еще в ВУЗ даже не пошли. Вот у них проблема, что они пошли непонятно на кого учиться, непонятно куда, получили непонятно какое образование, и потом не знают, чем, что делать с этим образованием. И дело в том, что многие люди, которые ну, неудачники по жизни, они неудачники не потому, что там им не повезло или еще что-то, потому что они принимали дохрена бесполезных неправильных решений. То есть, ну прикинь, вот ты, я, например, пошел на профессию, которая мне нафиг не нужна. Я рассказывал, почему пошел на эту профессию, потому что больше некуда было идти. Я хотел идти на журналиста, я хотел сдавать ЕГЭ по литературе, мне сказали, что нельзя сдавать. Ну, то есть, как бы мне запретили. Сейчас я бы прожал, я бы там нашел связи, контакты. Тогда я был маленьким парнем, мне было 17 лет. но я просто очканул. Очканул пойти против системы, очканул, сдавать ЕГЭ по литературе. В итоге я сдал русский математику общества знания. В то время такие были у меня предметы на сдачу. Там сейчас у вас какие-то другие, я там знаю. У меня просто ЕГЭ было, у вас там какое-то ОГЭ или что-то, я, там я не в теме нынешнего образования вот пошел куда попало учился учился первый курс потом перестал но зарабатывал денег уже больше чем мои однокурсники сейчас вот в итоге мои однокурсники живут в кредит покупают калину в кредит я худо бедно тьфу фу купил квартиру поэтому нужно ребят заниматься тем что вам нравится а поставьте пожалуйста сейчас плюсик в чат вот вконтакте прям зафигачить вот прям плюсик а у кого бывает такое чувство, когда идешь на учебу или на работу, что ты этого не хочешь, ты это ненавидишь, тебе прям очень не хочется идти, но ты все равно идешь, потому что надо. Вот у кого бывает такая прямо ненависть? Ой, Эльдарчик пишет, ты мой сладкий. Поставьте плюсик просто в чатик. Пока, я, пока Эльдарчику сердечко. Вот у кого бывает прям такое, что вот, ну вот, ой, как тяжело там. Что-то нельзя панду ставить, можно только... Не понимаю, почему это можно так ну, панду ему поставлю. Я про микрофон и не буду отвечать сегодня. <смех> Во, ребят, просто проблема возникает в том, что вы занимаетесь тем, что вам не нравится. У меня тоже такое было. Я ходил в институт, когда просто я вспоминаю: там в 8 мне нужно было в институт. Институт сволочь <смех> в конце города, просто в конце города, в другом. Я с утра садился в этот самый троллейбус, набитый людьми. Ехал, темно, холодно, приезжал в этот институт. Да проблем? Михаил, проблемы, есть проблемы, они должны закалять, безусловно. То есть я, я, я например, по себе понял, что вот, ну, вот армия, например, мне дала столько э, забавных испытаний, что я теперь просто там ногой дверь открываю много где, и с чиновниками, например, спорить готов. Раньше у меня не было такого. И это как бы действительно жизнь закалила. Но по большому счету, знаешь, это, это, это не закалка, когда ты каждое утро, как раб, идешь на работу, которая тебе не нравится. Это не закалка, понимаешь? Или школа, которая тоже почти ни хрена не дает. Мой брат выучился на программиста. жил 6 лет, но в итоге зарплата 20 тысяч, и сейчас ездит на Мерси. Это не показатель, братан. Это вообще, то есть, ну, как бы круто, здорово. Это нормальная зарплата. Если ему нравится, понимаешь, здесь вопрос в том, что если ему нравится быть программистом, это одно. А если он как бы, ну, просто вот так... Так. Я сегодня, кстати, отвечаю на вопросы только по образованию, ребята. Я не отвечаю на какие-то другие вопросы. Если вы вдруг хотите, чтобы я ответил на какой-то другой вопрос, вверху есть кнопка «Задать вопросы и точно получить ответ». Это стоит сотку. Потому что мне надо на что-то пить кофе, друзья. Так. Стоит ли идти в вуз после колледжа и доучиться два курса в институте? Понятия не имею. Что тебе это даст? Понимаешь, всегда нужно ставить вопрос так. Что тебе это даст? То есть, например, смотри. Если я сейчас... Uh, там я не знаю пойду учиться получать высшее образование да то есть все таки я решу что у меня должно быть высшее образование что мне это даст вот Или какие там будут эти Вот смотри, всегда находится человек который пишет какую-то хрень <laughs> что мне это даст корочку но ну, и хрен с, ней с этой корочкой то угнетение Даня говорит, учусь в кадетском корпусе, выхода в интернет нет, приезжай, думаю, а почему ты поступил в кадетский корпус, что ты, что ты хотел там получить? При таком распорядке дня, я думаю, что ты ничего не, ну, не сможешь, то есть, конечно, канал YouTube тебе здесь не подходит явно. Матвей говорит, я тебя особенно люблю, спасибо. <связать> не, если нравится, это здорово, конечно. вилат спрашивает стоит ли 9 классов закончить или 11 И владимир ему отвечает это твоя жизнь это про... смотри вилат вот всегда вставь себе вопрос что мне это даст то есть что тебе даст если ты сейчас э, отучишься еще два года да алексей пожалуйста обращайся реально ли уделять 3-4 часа в канал своему youtube канал да реально хороший программист в интернете на создании сайтов может получить 120 тысяч рублей может может может брат может я 9 классов или 11 да я черт его знает сколько что вам даст один классов я покупаю диплом как ты к этому относишься если покупка диплома даст тебе какие-то результаты, например, ты классный в чем-то, но тебе нужна бумажка еще для этого, какая-то подтверждающая, или тебя возьмут, но не возьмут без бумажки, тогда покупай в чем проблема. То есть я ко всему отношусь спокойно, если это для результата, то есть если это тебе чего-то даст, если покупка диплома тебе что то даст, то это здорово. Познакомился с девушкой, говорит, сказал ей, про зараб... что зарабатываю в интернете, она мне начала втирать про пенсию. Ну, посмотри, например, на меня, я же плачу налоги с этого всего дела. Вообще пенсия в России ⁇ это очень интересная такая штука. Я бы сказал, что это даже в некотором роде схема такая. Ну, не хочу просто на всякий случай. Хитрая, хитрая, хитрая вещь. Смотри, ты работаешь всю жизнь чтобы потом получать нищенскую пенсию. Я могу тебе привести пример. У меня мама всю жизнь проработала на севере, причем проработала в одной и той же организации, вполне себе государственной, и там у нее есть стаж, северные и еще что-то. Но в итоге в сухом остатке у нее пенсия 19 тысяч. Я тебе скажу, что у меня на еду, например, уходит 10, а сейчас всяческие забавные вещи, типа квартплата и капремонта, и человек, работая всю жизнь на севере, при, приходит к тому, что у нее зарплата 19. То есть, ей хватает, чтобы просто одеться, покушать, ну и заплатить квартплату. Человек всю жизнь работал. Нужна ли вам такая пенсия? Большой вопрос, очень большой вопрос. Вот. Ну и опять же, сколько вопросов? Никита, когда ты у меня спрашиваешь, сдавать тебе общество или физику, я не могу тебе ответить ничего. Потому что я не знаю, что ты задашь, общество или физику. Когда ты задаешь такой вопрос, ты пытаешься на меня приложить ответственность. 9 классов армия могут забрать. Артем прав. Если вариант с армией никак не обойти, то есть по здоровью не можете откосить, там взятки не берут, еще что-то, то оптимально это все-таки тянуть до последнего. Потому что, ну, допустим, если меня сейчас забрали бы в армию, я в армию то поздно пошел, в 22. А если бы вот в 22 в армию идти проще, чем в 18-18 лет, 18 лет. Базару ноль. Так, я сказал уже, что я не отвечаю сегодня на вопросы, не по делу, кстати. Учись нефтянки, первый курс, не знал, куда пойду, дядя посоветовал идти туда, что мне даст связь, нормальная зарплата. Главный вопрос, будет ли мне это интересно? Да, Боря, главный вопрос, будет ли тебе это интересно? Знаешь, я считаю так, лучше заниматься тем, что тебе интересно и зарабатывать не так много, чем заниматься тем, что тебе нафиг не уперлось. Ну, мое мнение такое. Но есть люди, которые... Я просто не, не очень много знаю счастливых людей, которые занимаются тем, что им не нравится. Если ты зарабатываешь в интернете, тебе могут дать кредит. Могут, почему нет? Смотри, тут же есть вопрос, все же можно легально проводить. Можно сделать или EP, или OOVшку. Панда, когда ты впервые начал задумываться о YouTube-канале, как долго ты развивался вообще? Да черт знает, я с детства развивался, рост там, все дела. На YouTube три года, я. На YouTube три года. Сейчас думаю, говорит, между YouTube и татуировками. Ничего не мешает вести параллельно. И YouTube и татуировки, на самом деле. Ну, то есть и то, и то, и то. Помогают ли тесты на профориентацию, стоит ли их проходить, мне кажется, да? Ребят, мне кажется, ну, ключевой момент понять, что тебе интересно. Мне, например, интересно в микрофон болтать. Ну, соответственно, я занимаюсь тем, что болтаю в микрофон. Вот, то есть, может быть, вам нравится что-то другое, поэтому. Что делать, если на канале 100 тысяч подписчиков скоро заберут в армию? Снять за 2-3 месяца 100 видео, поставить на очередь? Да, это хорошая идея. Но лучше как-то откосить от армии. Ну подожди, Матвей, как у тебя общение не с людьми, которые отрицают то, что ты зарабатываешь на YouTube? То, что я зарабатываю на YouTube, отрицать невозможно. У меня сейчас официальная профессия есть, у меня официально есть рекламное агентство, поэтому... Кого-то это удивляет, но у меня, у меня образования нет, у меня образование школа. Боже, Андрюха так банит. Я еще раз просто повторюсь, мы сегодня только по образованию, то есть все другие вопросы, все другие вопросы мы игнорируем сегодня. А, Владимир, таких, таких стримов полно, просто вопрос в том, что нужно всегда спозиционироваться правильно. Да, Света, я могу выслушать твои плюсы и минусы, пожелания и предложить нишу в Ютьюбе. Могу. Что у меня за рекламное агентство? Смотри, а всю эту ютубовскую кухню, Андрей, нужно было как-то. Александр, так интересно. А всю эту ютубовскую кухню нужно было как-то официально зарегистрировать. Самый простой способ был это сделать или ИП-шку, или ООшку. Мы посовещавшись с юристом сделали ООО, и теперь мы просто платим налоги со всей рекламы со всех своих услуг, так или иначе. Вот я в итоге имею официальную профессию, но ну и у нас все это зарегистрировано как рекламное агентство, ну потому что по большому счету мы как бы занимаемся рекламой. Там много этих направлений, да, там как это по аквадам, да, кажется это называется. Я не небольшой специалист в этом, я... у меня есть человек, который этим занимается. Тем не менее. Сергей, я не знаю, как правильно ли ты поступаешь, когда уходишь с 9 класса. Слишком мало информации. О, Никита Браун, нормальный пацан. Имеет ли смысл идти учиться на специальность, которая может переплетаться в YouTube действительно сюда? Имеет смысл, если тебе это интересно. Имеет смысл как можно быстрее, ребята, вот если вам 14 лет, 15, 16, 17, 20, неважно. Если вы сейчас не понимаете, что происходит, идите занимайтесь тем, что вам нравится и что может приносить прибыль. Поможет ли YouTube в старости и может ли он обеспечить хорошее будущее? Ну, смотри, Санек, объективно. Многие ютуберы зарабатывают 50 тысяч и выше. Я, например, больше, естественно. Это довольно очевидно. И в средняя в России зарплата 35, как мы уже обсудили. То есть, в принципе, зарабатывая там, ну, допустим, 50 на Ютубе и откладывая, можно обеспечить себе хорошее в старости будущее. Если на жопе не сидеть. Если хочешь сидеть на жопе, конечно, будет сложнее. Вот, ребята ну не знаю, думаю, что сегодня была интересная довольно-таки тема эфира, довольно необычная. Кто еще с вами это обсудит, если не старик панда? Если завтра закроют э, YouTube, что делать, если диплома нет? <laughs> а что делать, если диплом есть? Слушай, ну вот сейчас чат сидит, модерирует мой товарищ, у которого есть диплом. А все, что ему в Кирове предложили на данный момент, это зарплату за 10 тысяч рублей. но блин, знаешь, у меня хотя бы есть заначка на полгода. Которая позволит мне полгода протянуть. То есть, в принципе, ну, закроют YouTube и закроют. Хрен с ним. Вам, ребят, нужно переживать в первую очередь за себя. Я, если закроют YouTube, найду чем заниматься. У меня, во-первых, более-менее прокачаны связи, во-вторых, более-менее прокачана харизма и голос. Худо-бедно, я найду себе вариант заработать тысяч, 30 в месяц с нуля всегда. Я об этом уже говорил. Поэтому тут вопрос мышления. Вопрос мышления. Как мне кажется. Что делать, если родители против YouTube? Дело в том, что многие позиционируются очень серьезно. Если вы смотрели сегодняшний мой эфир, я сказал, что самое оптимальное – это пойти на да, и, собственно, двигать канал параллельно. Ничего не мешает участь в школе делать, двигать канал параллельно. А хата стоит лям 600. Какая-то консультация. Когда будет вебинар с юристом? А когда юрист будет свободен? Будут ли проблемы, если не регистрировать канал официально. Канал официально не регистрирует. Регистрируется просто доход твой, как бы грубо говоря. Ну, если не регистрировать, то могут быть проблемы с незаконным предпринимательством и с уклонением от оплаты налогов, в теории. Насколько я понимаю, не знаю. Панда, стоит ли закончить один из классов, если ты не знаешь, чем тебе заниматься в жизни, и ты не видишь свое будущее? Братан, нужно как можно быстрее увидеть свое будущее. Нужно сесть и понять. Нужно попробовать максимальное количество вещей. Нужно пробовать там покататься на машине, позакручивать гайки в машине, покадрить телок, почитать книги, там я не знаю, пописать статьи, попродавать мороженое. То есть попробовать там 10 вещей. Из этих 10 вещей выбрать те, что тебе больше нравится. А лучше еще больше попробовать. Вот. Санек спрашивает, можно ли совмещать работу, учебу и YouTube? Сложно ли будет совмещать? Когда-то у меня был период в жизни, когда я вынужден был приходить с работы в 5 часов и до 11 работать на YouTube. Я успевал делать 4 ролика за сутки. Это сложно. Ну а что делать? А что делать-то? Что делать? Хочешь жить, умей вертеться. Понимаете, ребят, когда хочешь что-то достичь, приходится так или иначе идти на какие-то жертвы. Иногда приходится уставать, иногда приходится много работать, приходится как-то страдать, как бы это ни звучало жестко. Большой толчок тебе дала книга «Богатый папа, бедный папа» нет. Эта книга для меня всегда была таким слишком простой вещью, я ее прочитал уже, когда понял. Я другие, другими вещами, вещами интересовался. Где находить связи, как развивать делегирование? Связи нужно находить везде, но стараться общаться с людьми, у которых больше тебя результат в тех нишах, которые тебя интересуют, или больше доход. Что по поводу делегирования? Ну, вот это сложная вещь, на самом деле. Ну, как бы смотри, у меня есть принцип в голове, что если это может сделать другой человек, пусть это сделает другой человек. Но для этого нужны деньги, например, или нужно людям что-то давать. Сколько я зарабатывал в 17 лет? Немного, может быть, тысяч, 10-15. Если ты разовьешь голос в 16 лет, тебе будет проще устроиться ведущим без образования. Вот, ребят, я рад, что вам было интересно. Я рад, что так много вопросов. А все, к сожалению, я ответить, как всегда, не смогу. Запись на YouTube, конечно, будет. Да, Света, перезалив работает. Там есть хитрости, но в целом они работают. Перезалив работает. Все, ребят, всем спасибо. Надеюсь, что вам было интересно. Старик, пожалуй, пошел... Попить своего вечернего чайку и отправиться спать. Если, если вам было забавно, то, пожалуй, поставьте плюсик в чат. Я посмотрю, если много будет плюсиков, то постараюсь сделать почаще такие эфиры разговорные, разговорные со стариком на какие-то более-менее серьезные темы. А точно, что как-то знаете, я заметил на YouTube все какая-то развлекушечка, все какая-то... Надо иногда серьезные вещи обсуждать, потому что это важно, чтобы вам на заводе потом не работать. Все, всем спасибо, надеюсь, что был вам полезен. Удачи! Удачи, удачи!